Всем привет. Uh, я удалил вот, uh, верхний слой этого пуфа, чтобы доработать вот uh, здесь все эти швы, uh, то есть uh, там выпуклости, uh, как сказать, я забыл это слово. Но ну, здесь его нету, но все равно хочется добавить каких-то вот примерно вот примерно вот так, либо вот так, как видите, вот, по краям, как видите. А, это достигается за счет а, за счет вот а, функции синхрингвепт и синхрингван. Что это означает а, Смотрите, когда вы выберете объект, он в а, своем в точном размере. То есть, когда вы создали объект, ну, 40 на 40 мы создали, оно находилось в таком размере, в таком положении. Вот поэтому, когда мы симулировали его, оно не особо создавало нам все эти неровности. Вот. Я забыл это слово. естественно. честно. Да это досягайте насчет этого этой функции String и Stringbar. А String как правило, отвечает за вертикальные, вертикальные износы изгибы. А это 100%, 100 вот уровень. А можете его увеличить на сто пять, на сто десять. 150, там 150 нам можете поставить. Но это я вам не советую. У нас сейчас из-за того, что здесь мало очень полигонов для такого э, объекта, э, как видите, очень большое вот количество между точками, то есть э, очень большое расстояние между точками, вот из-за этого у нас э, как бы качество очень э, низкое. Чтобы этого избежать, вы можете там а, поставить, допустим, на 10. И у вас более проработанные вот, а, объекты получаются. А, я заморозил вот верхнюю часть. А, я сейчас его разморожу. И оно как бы садится. Чтобы этого не было, давайте поставим на восьмерку. Ну, На 8 поставили вот боковые вот части я сейчас выберу и нажимаю freeze то есть freeze selection они уже не, не, бу, не будут симулироваться и насчет этого мы можем вот здесь на 0 поставить и немного увеличить вот например 110 на 110 эту ткань не 0 а на двойку или ну может 105 на 105 чтобы не было таких мятин. А, вот. Здесь помогам поставим. Вернем то есть 103. 103. 101. То есть 1% от общей суммы. Ну, примерно вот так. После чего мы можем его разморозить. Это делается, то есть заморозить. это делается с быстрыми клавишами Ctrl-K. Заморозки и разморозка делается с помощью Ctrl-K. После чего мы можем вот уже приступить к созданию вот мяти по большой части объекта. Ну, 115 — очень много. 103 там. Здесь 105, например. Вот. У нас вот такие вот а, мятини получается как видите 105 пять здесь 40, 105. это а, получается из-за того что а, ваша ткань будет намного больше чем а, она есть то есть она растягается намного больше чем а, она есть на самом деле если размер ткани а, у вас примерно 40 сантиметров или там а, метр ну, допустим метр то когда вы увеличиваете вот этот процент то он она становится ну, метром и там, метром 50 сантиметров то есть метр с 5 сантиметров увеличивается на 5 сантиметров вроде все а с помощью вот этих м, типов ткани мы можем изменить поведение всего этого объекта то есть если вам нужны а, мягкие вот а, углы как а, хотел я то вы должны а, как правило выбрать мягкие вот а, типы ткани ну а это в основном нейлон и прочие а, там все пресеты а, вы можете там поковыряться там а, изменить настройки и у вас будут э, совсем другие вот результаты. А здесь вот, как видите, нет э, нулевых значений, то есть десятичных значений здесь нету. Вот из-за чего у нас э, иногда возникает вот э, Некая э, проблема с этим. В 11 версии это установили, но так как его интерфейс неудобен для моделирования, я им не пользуюсь вообще. От слов совсем. Как-то вот так мы создали. Давайте хотя бы на единицу надуем, а только сделаем его намного меньше. 90 на 90. Вы можете, да, как правило, в обратное направление тоже изменить его размер вот как-то вот так вы уже знаете как создать к примеру вот такую вот трапировку мы с вами это видели в первом уроке ну в принципе все мы создали вот примерно, примерно такого куба то есть пуфа Теперь как бы, вы можете там на свое усмотрение изменить какие-то настройки, какие-то детали. И у вас получится вообще, вообще другие вот результаты. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующих уроках. Мы с вами зададим круглый пуф и рассмотрим вот инструмент Free Saving Tool для чего она понадобится и как его использовать. Спасибо вам огромное. Не забудьте, не забудьте подписаться и поставить лайк. До следующих уроков. Всего хорошего. Друзья, я забыл как сказать, как сохранить показать, то есть, как сохранить вот данные, данные вот объекты в файле Marvelous. Для этого нам понадобится вот файл save project и э, покажем э, там место сохранения и вроде все э, скажем ну, например вот этот э, первый файл. файл и вроде все сохраняет но советую сохранить на э, лати латинице э, там софтом могут быть какие-то проблемы Uh, но ну, сейчас, по-моему, таких нет, но все равно нужно uh, как бы uh, сохраняться на латинице. Uh, это несложно. Uh, Sevas, то есть Sevas uh, Project, и вот название, на да? файл. Это у нас uh, первый результат нашего из наших уроков, в дальнейшем мы будем, мы будем уже поподробнее углубляться и создадим вот файл с нуля и со всеми новыми новыми настройками. До встречи в следующих уроках. Всего вам хорошего. Пока.